Идет утра, но а мы с тобой опять танцуем вчера. Тумба нам такого не даст. Тумба, тумба, тумка, А мы с вами Все точно